Обратился клиент с вопросом полной утери ключей на автомобиле Nissan Tida 2010 года. Перед нами приезжал какой-то мастер, разобрал пол машины, ковырялся долго, но ничего не получилось. Поскольку оригинального смарт-ключа у нас не было, мы человеку временно записали семечку и заказали ключ. Вот, собственно, на автомобиле у человека нет стандартного замка, есть кнопка старт-стоп система переделана вот такая вот схема работы у него сейчас будем проверять запуск системы как она функционирует как видим автомобиль успешно заводится Ну, заходим.